Привет! Вещает как обычно Антон. Картон является недооцененным материалом. Мы привыкли использовать его для упаковки подарков, мебели, техники и других предметов. Но не как материал для воплощения безумных идей, а зря. Сегодня я покажу вам невероятные вещи, которые созданы из обычной бумаги. Обязательно оставайся со мной до конца, если хочешь увидеть улетную тачку из Формулы 1, Терминатора, огромный пулемет и еще много всего интересного. А также не забывай лайки под роликом и подписки на канал, чтобы не пропускать новые залипательные видосы. Ну и про конкурс в конце видео на тысячу рублей не забывай. Погнали! Это ламба. Ой, а это Гелик! Блин, кажется, начинается! Влад, это бумага? А бумага... Так, все, с меня, кажется, хватит. А то вообще уже поехал с этим тиктоком. Ой, чуваки, здесь у меня такая улетная ламборгини, что жду захватывает. И нет, это не обычная там поделка, которая будет стоять и пылиться на полочке, а реально рабочий аппарат. Правда, стоит признать, что из бумаги сделан лишь кузов, но не шасси. А хотя, впрочем, кого это волнует? Ламба и в Африке ламба. Вы только посмотрите на эти линии, сочные формы. Интересно, я один так фанатею от подобных тачек. Как по мне, получилось просто зашибенно. К тому же такая машинка не нуждается в дорогом обслуживании. А если вдруг что-то случится на дороге, всегда можно дотащить руками. Кстати, а вы заценили вертикально открывающиеся двери? ра -та, та та А это, блин, полноразмерная винтовка, которая целиком сделана из бумаги. И чтобы вы понимали, она реально стреляет. Вот что я называю оружием, а не ту фигню, что стоит на полках игрушечных магазинов. У нее есть оптический прицел, съемный магазин, глушитель, приклад и даже оружейные сошки. И все это выглядит настолько реалистично, что если добавить краски, теней, потертостей, тот настоящий будет не отличить. Черт возьми, это невероятно. Магазин очень вместительный и даже он не блекнет на общем фоне, а дополняет. Думаю, чтобы добиться этого, пареньку пришлось нехило потрудиться». Представьте, как упростилась бы наша жизнь, если бы любой супергерой поделился с нами частичкой своей силы. Кстати, а что бы выбрали вы? Какой суперспособностью хотели бы обладать? Например, вот Танусу это ничего не стоит. Титан с рождения владеет невероятной силой и выносливостью, а перчатка это скорее дополнение. Вот было бы круто заполучить ее. И у меня есть интересная идея, каким образом. Я тут нашел офигенскую перчатку, выполненную из бумаги и эпоксидной смолы. Но смола здесь используется лишь для камней бесконечности, которые даже по цвету соответствуют могущественному артефакту. А еще что самое интересное, они могут светиться. Включаешь подсветку и представляешь, с чего начнешь свое управление вселенной. Хочу сказать, что аксессуар получился гигантских размеров. Его можно свободно напялить на свою руку и идти удивлять всех друзей. О нет! «Кто-нибудь придержите, пожалуйста, мою челюсть, пока она не отвалилась, а то все к этому идет!» Я, конечно, ожидал что-то крутое, но не настолько же. Прямо сейчас я испытываю восторг от увиденного вместе с вами. Это полноразмерный Mercedes G63, который сделан вы сами знаете из чего. И нет, это не шутка. Причем на нем реально можно гонять по городу, перевозить людей. Даже сложно представить реакцию водителей, которые едут себе спокойно на работу, а тут мимо них проезжает такая тачка» естественно шасси и колеса это не картон а вот все остальное включая зеркала заднего вида запасное колесо ручки и другие мелкие детали именно он еще у машинки тонированные окна и фары есть и вот зачем мне после этого настоящая ну что валим-валим на гелике а народ держитесь крепче потому что здесь у меня формуле болит из картона что нужно, чтобы собрать такой же? Ну, каких-то 250 часов работы, 50 квадратных метров картона, 100 клеевых стержней и автомобиль мечты готов! Только вот стоит смириться и с тем, что в процессе могут возникать раны от постоянной резки картона. Но на что не пойдешь ради мечты, верно? Масштаб копии составляет 1 к 1 третий, и она полностью соответствует регламенту серии сезона 2018-19 года. Мне кажется, или наблюдение за сборкой картонного болида F1 интереснее, чем некоторые гонки? Оу, любители огромных многоствольных пушек здесь? Тогда цените, что я нашел для вас. Это миниган. При первом на него взгляде я сразу же задумался о том, как было бы классно из него пострелять по банкам. Полный оборот блока стволов равен шести выстрелам. С таким-то пулеметом победа в любой войнушке на улицах гарантирована. Миниган выполнен в натуральную величину, так что держа его в руках, даже не задумываешься о том, что это всего лишь какая-то поделка. Стреляет он, кстати, карандашами. Ну, то есть карандаш разбили на несколько частей, и теперь это патрон. Знаете, я всегда очень мечтал иметь мотик. Для меня это как ощущение какой-то свободы, что ли. Даже не знаю, как вам передать. Но чувства невероятные, когда я даже просто за него сажусь. Только вот моя семья всегда это не одобряла. Говорят, слишком опасно, и все в этом духе раз уж обычный нельзя то кто мне мешает собрать картонный смекайте я тут даже туториал нашел вот только взгляните какой красавец глаз радуется естественно все выполнено в полный размер каждый элемент конструкции это картон даже колеса из него сделаны сумасшедший чувак а мы это одобряем такое чудо даже умеет ездить ведь в него поместили двигатель правда я что-то сомневаюсь что мотик выдержит человека но я и просто любоваться им не против Опа, фанаты Лего сейчас будут в восторге. Это Лего-человечек. Правда, он гигантских размеров и вряд ли поместится в игрушечный дом. Да даже в обычный с трудом. Придется отдельную комнату выделять. Кажется, кто-то так хотел поиграть в конструктор, что психанул и сделал игрушку для великанов. Но получилось зачетно, скажите же. У нее двигаются конечности и голова, а размеры настолько огромные, что в конструкцию может залезть взрослый человек. Оригинальный костюмчик на тематический ивент, ничего не скажешь. Я бы такому сразу первое место отдал. А это уже более игрушечный вариант. Здесь у меня миниатюрный грузовичок на пульте управления. Да, он не сделан в полный размер, как предыдущие вещи, но и пофиг. Посмотрите за то, как детализирован. А что самое главное, сборка получилась бюджетной, ведь для нее потребовались лишь бумага и клей. Только если вы хотите, чтобы машинка еще и каталась, то придется подумать и над двигателем. По-моему, все вышло очень аккуратно и клево. Да и к тому же не везде такое встретишь. Не знаю, как вы, но я вот сижу уже минут 15 и просто всматриваюсь в детали. Так интересно за этим наблюдать. Дробаш надо? Да, народ, это рабочий двуствольный дробовик, в который заряжаются патроны, и он стреляет. Дальность и мощность меня просто сразили наповал, а еще благодаря размерам в руках он лежит как настоящий, и естественно все сделано из картона. Я вот не понимаю, как ему удалось повторить даже механизм двустволки. Ну то есть чтобы ее зарядить, нужно откинуть заднюю часть, ставить патроны и защелкнуть обратно. Хотя зачем я об этом задумываюсь? Давайте просто любоваться. Народ, вы любите симуляторы? Я очень, но правда играть на них в торговых центрах и залах такое себе удовольствие. То так же как и я хотел бы погонять на какой-нибудь крутой тачке, погрузиться в процесс и посоревноваться с другими игроками ловите клевую идейку здесь паренек собрал из картона вполне себе достойный имитатор тут есть стойка для монитора педали руль водительская панель место для джойстика и даже кресло я так понимаю автомобильная причем элементы из картона реально рабочие то есть руль вы можете крутить чтобы управлять поворотами а с помощью рычагов останавливать и разгонять машину Вся эта конструкция расположена на трубах. Да, просто соединенных трубах. Стильно же смотрится, правда? Короче, делайте себе такую штуку, запускаете любимую гонку и врум-врум-врум. О, подъехала какая-то криповая вещь. Она процентов зайдет любителям Терминатора. Я хоть к ним и не отношусь, но уже захотел повторить. Это жуткий бюст Терминатора. На подготовку, вырезание, сборку, покраску и другие косметические моменты ушел не один час. Но разве оно того не стоило? Все получилось детализировано и потрясно. Даже не верится, что здесь был задействован картон. Обычный картон, который мы иной раз выбрасываем на помойку. У киборга ярко-красные глаза и огромные белые зубы. «Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» «Крепота, но такая зачетная!» А эта вещь точно понравится всем. Помните игровые автоматы, в которые нужно опустить монетку, чтобы вытянуть игрушку? Никогда мне в них не везло, постоянно только тратил впустую деньги. Но сами понимаете, ощущения, которые испытываешь от игры, непередаваемые. Так и хочется растянуть этот момент. Впрочем, теперь у вас будет такая возможность, если вы решитесь собрать подобный автомат из бумаги. Помимо нее здесь также понадобятся большие шприцы, выполняющие роль рычагов, палочки для мороженого, чтобы сделать цеплялку, и, конечно, самое интересное, игрушки. Блин, прикольный автомат, маленький такой, очень хочу попробовать его сделать. У вас там еще удивлялка не сломалась? Нет? но ну тогда чего мы ждем? Давайте скорее смотреть на этот крутейший пестик берета. Как и большинство вещей из выпуска, он рабочий. Имеет съемный магазин, куда заправляются патроны, ими можно стрелять. Причем с приличной дистанции. По банкам или стаканам популять самое оно. Также пистолет можно перезарядить. Даже это предусмотрели. Ну офигеть же, как такое делают люди! Из обычного картона. Хотя чего я удивляюсь, все, что я вам показал сегодня, кажется за гранью нашего представления. Так, от уточки у нас снайперская винтовка М24. Ее наделили всем необходимым – оптическим прицелом, рабочим спусковым крючком и затворным механизмом. Ну а вид – это просто пушка. Снайперка получилась внушительных размеров. В руках лежит как настоящая. Вот бы после пупга пострелять еще и с нее, чтобы оттачивать свои снайперские навыки. А если серьезно, мне и просто того, как она выглядит, было бы достаточно, чтобы сказать «Вау!». А тут еще и реально пострелять можно. Любители военной техники, а это для вас. Представляю вашему вниманию небольшой танк на пульте управления. Погодите, я сказал «небольшой»? Ха, забудьте! Он маленький по сравнению с настоящим, но вот если брать в расчет обычные игрушки, которыми можно поуправлять, то он просто огромный. У него подвижная башня и даже есть гусеничный ход из картона. Конечно, покататься по грязи, камням и всему подобному не получится, но и ладно. Будем просто наслаждаться тем, как он выглядит и гонять по травке. Я вот одно понять не могу, как эти гении делают все настолько круто? Кому душу продать? Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить, а также и не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же, подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео, и все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Слава К. я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!